Юрий, скажите, пожалуйста, если в Генезисе сжечь определенное количество монет, допустим, там, ну, вот, допустим, я так пофантазирую, 100 миллионов монет отправить в Генезис, паратакс в этот момент уменьшится? Да, конечно, он уменьшится, но вы имеете в виду, что Генезис – это динамическая величина. То есть, если вы туда отправите 100 миллионов монет, его баланс уменьшится на 100 миллионов, откатится на 100 миллионов назад. Да, Значит, да я понимаю. Монеты пропадут безвозвратно, это значит... Да, да, что да, да, я понимаю. Мне саму математику, что отработает ли она действительно, Паратакс по идее должен откатиться да, на какое-то количество... Если, монет. Мы сейчас, если мы сейчас все вместе соберемся и отправим все вот эти 2,5 миллиарда монет в Генезис, и оставим себе там по одной монетке, то у нас снова все начнется вот как будто бы с начала. С самого начала, да?